как ощущения какие-то будут вы их, их проговариваете прям вслух. верхней части головы как-то ну, прохладно что ли вот какая как свобода. Угу. А вот особенно слева еще, там где мы вот, ну, поманипулировали. А тут тепло как раз вот по вот, скорее с правой стороны тепло. Угу. А там как будто пусто. Да, там скорее пусто. Да. Угу, угу, угу. Такой финик тут, комочек камочек сособирается. Начинает расширяться. Ощущается давление, но в то же время оно как какое-то наоборот ощущение освобождения, mm -hmm. расширения. Вот, несмотря на то, что вроде надавливается, такое ощущение, что все расширяется. Отлично. Отлично. Отлично. Голова не брожите. Нет. Полежите минут, Опять. пять.